Уважаемые коллеги, мы с вами сейчас говорим о социальном проектировании, и оно вообще-то не само по себе, да, не ради того, чтобы провести то или иное мероприятие, достичь той или иной цели. Вообще мы говорим о реализации государственной политики в социальной сфере, и существует очень серьезный документ «Концепция» долгосрочного социально-экономического социально развития Российской Федерации до 2020 года, которая предусматривает переход к новой социально-ориентированной модели развития нашей страны. И, ну, то есть передача части социальных функций, функций государства в социальной сфере в общественный сектор некоммерческий. И это, естественно, подразумевает активное участие некоммерческих организаций в этом процессе. И поскольку наше государство считает, что в некоммерческом секторе работают самые активные граждане, которые способны принимать самое активное непосредственное участие в решении социальных проблем, которые эти проблемы знают лучше других да, и справляются с некоторыми вещами лучше, чем государственные учреждения. Что касается Ахангельской области, то у нас э, действует 1000, 1630 некоммерческих организаций, то есть это довольно, в принципе, э, приличное количество. И, ну, не, не все из них принимают активное участие в жизни региона, но, тем не менее, это те, которые не совсем, скажем так, Минюст их очень активно всегда проверяет и проверяет оставляет жизнеспособное. Да? У нас взаимодействие с некоммерческим сектором органов государственной власти осуществляется на основе областного закона о взаимодействии органов государственной власти и органов местного самоуправления с некоммерческими организациями. Вот книжечка, у кого на руках ее нет, то можно... Вот в тех документах, которые закачаны, она есть в электронном виде. Вот эта книжечка «Спутник НКО». Здесь есть и закон, и положение о конкурсах, о котором мы сегодня будем говорить, наша конституция для конкурса. Да? То есть, что главное у нас в законе? Поддержка социально-ориентированных НКО осуществляется в соответствии с федеральным законом о некоммерческих организациях. И у многих возникает вопрос, что значит социально ориентированная организация. Социально ориентированная та или иная организация. Некоторые там ошибочно считают, что они должны быть занесены в какой-то реестр, для того чтобы иметь право получить поддержку. Поэтому давайте сразу определимся. В соответствии с федеральным законом, Социально ориентированной признается организация, которая зарегистрирована в установленных законом формах, за исключением, естественно, госкорпораций, политических партий, унитарных предприятий и которая осуществляет виды деятельности, который, деятельность, которая направлена на развитие гражданского общества, либо которая осуществляет виды деятельности, установленные. Если в федеральном законе сейчас установлено 12 видов деятельности, то у нас в областном этот перечень расширен. Когда в 2010 году обсуждалось принятие этого закона, очень широко мы его обсуждали с общественностью, и все хотели себя там видеть. И, как говорится, пчеловоды и спортсмены, и э, работающие с народными художественными промыслами. Ну, то есть мы постарались учесть все, ну, то есть по большому счету вот эти тысяч, 1630 некоммерческих организаций, если вычесть оттуда э, незначительное количество политических партий, там 40 да, примерно, то по большому счету э, все остальные являются социально ориентированными. Естественно, в каждом отдельном случае надо смотреть устав. Но, как правило, любая некоммерческая организация ставит себе задачи, которые входят вот в эти 18 видов деятельности. То есть мы открываем закон, 11 статью, первый пункт, и там виды деятельности. И если ваши виды деятельности в вашем уставе совпадают, хоть что-то вы там найдете, а вы обязательно там найдете, то вы являетесь социально ориентированными, имеете право принимать участие в конкурсах. Ну вот тут немножко просто статистики. Видно, целиком, да? Или это не целиком? Нет, не целиком это... Значит, это объемы поддержки. Ну все сделано. Вот, это объемы государственной поддержки. Наше Министерство осуществляет эту поддержку с 2011 года. До этого, в общем-то, поддержка осуществлялась Министерством по делам молодежи. Возможно, кто-то из вас участвовал в конкурсах Мин молодежи». Сейчас они тоже продолжают, но несколько у них размеры поддержки поменьше, потому что у них участвуют еще и учреждения в этих конкурсах. И как мы видим, вот оранжевые да, столбики, это насколько повысилась активность самих некоммерческих организаций, их экономическая эффективность. То есть они привлекают средств очень-очень много. Гораздо больше, чем им выделяет бюджет. Вот. И если по статистике с 2011 по 2014 год, то есть вот показано, да, голубым цветом бюджетные средства, красным – те, которые привлекли НКО. А это количество жителей, которые задействованы в проектах, причем это не нарастающим итогом, это по каждому году отдельно, то есть сумма составляет 423 652, это даже больше, чем каждый третий у нас. Ну, естественно, это условно, потому что некоторые жители в нескольких проектах, некоторые ну, – не в одном. Вот, значит, что… Прежде чем перейти непосредственно к э, условиям конкурса и документам, у нас поменялся портал правительства. И задается очень много вопросов, где вообще раздобыть информацию о конкурсе и где висят документы. И сейчас я вам просто покажу, потому что нам самим это очень непривычно и не очень пока нравится, но тем не менее оно так, и ничего с этим не сделать. Значит, вы заходите на Двиноленд. Как и раньше, адрес такой же в на Вот вылезает такая картинка. Здесь исполнительная власть. Заходите на исполнительную власть. Дальше. Находите здесь Министерство по местному самоуправлению и внутренней политике. Здесь заходите в раздел «Справочник документов». Вот это справочник. Здесь нажимаете «Социально ориентированные некоммерческие организации». И текущие конкурсы. И здесь висит вся документация по нашему конкурсу. То есть это объявление, которое содержит основные условия, постановление правительства, которое о конкурсах, оно является нашей конституцией. То есть, здесь основные условия проведения конкурсов и все базовые критерии и так далее условия выбора победителей, ну, то есть все-все-все. То есть прежде чем приступать вообще к написанию проекта, необходимо вот это вот прочитать, ну, не выучить, но хотя бы прочитать, понять, и ну, тогда уже будет, можно двигаться дальше. Формы документов, которые мы сегодня внимательно посмотрим, ну, и тут информация о нашем сегодняшнем семинаре. Итак, значит, э, кстати, забегая вперед, скажу, что этот конкурс у нас не единственный в этом году. Э, наша заявка заняла второе место по Российской Федерации, и мы получаем 11,5 миллионов из федерального бюджета уже традиционно на э, четвертый год. Да. И э, уже традиционно у нас получается два конкурса в году. Один вот весной подведение итогов, и один еще подведение итогов будет осенью. То есть, если кто-то не успеет, например, на этот конкурс, то примерно на тех же условиях будет конкурс еще ближе к осени. Либо ваша заявка не доберет там рейтинги, отклонят ее эксперты, можно будет доработать еще раз ее и подать уже тогда на осенний конкурс. И кроме того, для муниципалитетов могу сказать, что второй год подряд у нас проводится конкурс муниципальных программ. В прошлом году 5 программ победила, мы им выделили субсидии на 2,5 миллиона рублей. В этом году также 2,5 миллиона, муниципальных программ, правда, будет побольше, но это уже конкурсы будут проводить муниципалитеты у себя на местах после нашего конкурса. Итак, приоритетные направления нашего конкурса здесь отражены. То есть, по большому счету, любой проект может попасть в то или иное из этих пяти Приоритетных направлений. Вот смотрим, да, первое развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления. То есть э, здесь проекты, которые, э, в которых задействована активность населения. По большому счету, любой проект можно привлечь побольше волонтеров, местных жителей. Э, это его, как скажем, утяжелит, с одной стороны, с другой стороны, сделать более глубоким. И в это направление, пожалуйста. Второй, понятно, благотворительная деятельность. Третий проект, очень широкое поле, да, третье направление. Междунациональное сотрудничество достаточно широкое и э, содействует социально-экономическому развитию Архангельской области, тоже можно э, сюда большое количество проектов предложить. Да? Вот э, постараюсь сегодня ответить на те вопросы, которые возникали в процессе уже у людей, которые готовят заявки и звонят и задают вопросы, да? В соответствии с положением о конкурсах, кто не может быть участником конкурса? Ну, вот эти вот все понятно, государственные корпорации, компании, там, физические лица и так далее, общественное объединение, не являющиеся юридическими лицами. То есть, если ваша организация не является юр -лицом, вы не можете быть участником конкурса, потому что у вас нет счета, и элементарно мы не можем вам деньги перечислить, проконтролировать и так далее. Да? Что для таких организаций? Это не значит, что все, тупик. Понятно, что в перспективе было бы неплохо зарегистрироваться. Мы понимаем, что с этим связано очень много проблем с ведением счета, с расходами, с отчетностью очень сложной и так далее. Поэтому, как вариант, мы предлагаем... Вам, особенно, особенно на местах, да, в районах, мало э, зарегистрированных в качестве юрлиц э, организации, но в некоторых есть ТОСы, как юрлицы, например. Поэтому можно в таких случаях, э, если у вас есть интересный проект, вы можете поискать партнеров среди юридических лиц, но которые еще не подались на этот конкурс и не планируют подаваться. Почему? Потому что одна организация может подать только один проект. То есть вы находите партнеров э, со статусом юрлица, они готовы вместе с вами реализовывать этот проект. Вы увидите, что заявитель организации, которая юрлицо, а ваша организация, она как партнер. И подаете заявку. И э, вот тут тоже... Вопросы возникают, что потребительские кооперативы, товарищества собственников жилья и садоводческие, огороднические, дачные э, товарищества также не могут участвовать, потому что, к сожалению, на них не распространяется действие федерального закона о некоммерческих организациях. Хотя они являются некоммерческими организациями, у них есть свой специальный закон. Ну, то есть у каждого, да? И поэтому они не могут. Но если есть такой вид организации, как ассоциации вот этих вот, например, ассоциация садоводческих товариществ, пожалуйста, такая организация уже является некоммерческой, седьмой федеральный закон на нее распространяется, и она может принять участие в конкурсе. Либо если у таких организаций есть интересные социальные проекты, они могут также вот как мы говорили про те общественные объединения, которые не являются юрлицами, искать партнеров в себе, среди НКО. Размер субсидии, значит, опять здесь у нас дифференцированный подход. Если речь идет о стартапе, то есть организация меньше года. Многие задают, кстати, вопрос, мы уже работаем там пять лет или 10 лет, а зарегистрировались вот полгода назад. В данном случае значение имеет только факт государственной регистрации, потому что иначе никак не проверить, сколько организации работала. И, значит, у нас здесь идет, срок исчисляется на дату подачи заявки. Последняя дата подачи заявки у нас 6 апреля, значит, организация должна быть зарегистрирована после 6 апреля 2014 года. Это, она тогда сможет претендовать на 100 тысяч рублей. Если она зарегистрирована ранее, то есть больше года назад, она может претендовать на 300 тысяч рублей. И общий объем субсидии 7 миллионов рублей в данном конкурсе. Что хочется здесь сказать, возможно, чтобы не забыть. Пожалуйста, вот если у нас есть объем, да, 300 тысяч рублей, не надо э, раздувать смету и дотягивать до этих 300 тысяч рублей. Если у вас проект на 200, на 100, на там, 150, у некоторых на 57 тысяч проекта есть, не надо раздувать и э, дотягивать до 300. Принцип э, «больше попросишь, больше дадут» в данном случае не работает. У нас комиссия подходит, как комиссия смотрит смету, и будет очень четко видно э, по целям задачам вашего проекта, какие расходы настоящие, а которые надуманные, придуманные. И комиссия в соответствии с положением имеет право уменьшать э, сумму субсидии, ну естественно по ходу согласовывает с организацией, чтобы проект э, было возможно реализовать, э, чтобы он не сделал, ну как не был возможен к реализации и поэтому вот эти вот придуманные расходы, пожалуйста, не вставляйте в ваши сметы. Это очень хорошо видно. Итак, заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы. И все документы должны быть четко по форме. При этом документы предоставляются в бумажном и в электронном виде. Обязательно, чтобы электронный вид тоже был. Электронный вид у нас с вами, естественно, устав не надо сканировать. Электронный вид у нас от тех документов, которые вы будете, ну, как мы говорим, печатать. Да? Это информация о паспорт проекта, проект и заявление, естественно. Вот эти первые четыре документа, обязательно электронный вид для них. Вот. А остальные документы, устав и копии справок, они, естественно, идут у нас только в бумажном виде. Сейчас мы по каждому документу пройдемся с вами, которые надо заполнять. Давайте вот к тому разделу, который говорит, вот так вот, да, документы. Копия вашего устава, естественно, чтобы вы могли убедиться, что те виды деятельности, которые есть в законе, они там присутствуют в вашем уставе. Копию, причем действующей редакции, да, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о вашей организации. Для чего это? Для того, чтобы мы поняли, что вы, как говорится, живы, существуете, не закрылись, не ликвидировались, не преобразовались никуда. То есть выписка должна быть не старше, чем полгода. У нас... Окончание срока приема заявок 6 апреля, значит, выписка должна быть не ранее, 6 октября 2014 года. Дальше. Копия отчетности, представленная вами в Миндюст за предыдущий отчетный год. Естественно, будут такие организации среди стартапов, которые еще не предоставляли отчетности, значит, этот пункт для них не актуален. Но остальные, все те, кто предоставляли, просто берете копию и прикладывайте справку той, которую вам э, выдал Ньюс, то прием этих документов, да? да. Если вы в электронном виде, вы распечатываете с сайта, и там видно, что вы это сдали. И, поскольку до 15 апреля мы сдаем Ньюс, то, наверное, все-таки э, отчет за... За 13 -й. Если вы еще не сдавали за 14, ну то есть, грубо говоря, вы планируете сдать ее 14 апреля, лучше бы за 14, безусловно, нам более актуально, более свеже. Но в данном случае сроки вот так вот накладываются, поэтому если вы еще не сдали за 14, допустимо, за 13. Далее. Такие непростые документы, но уже многие к ним привыкли. Законодательство бюджетное требует чтобы мы имели на руках документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам. То есть это справки налоговой службы, ПФР и ПСС. У нас с вами до окончания срока приема заявок еще практически месяц, да? месяц один день. Поэтому у кого этих справок нет на руках, нужно их срочно заказать потому что они могут делаться там 10 дней, грубо говоря, эти справки. И, кстати, выписка из ябрю, она тоже делается 5 дней, чтобы она была бесплатной. Если уже по срочному, то она 500 рублей стоит. Чтобы деньги не тратить, лучше закажите их заранее, за 5 дней. Выписка из реестра, вот, вот этот вот пункт. Вот. То есть, да? Еще, а вот об отсутствии задолженности на какую дату? То есть на дату подачи, об отсутствии то есть, задолженности э, на дату, вот когда вы подаете, вот на сейчас. Дело в том, что mm -hmm. когда ä, приносишь запрос, вот, там налоговый призенный фонда mm -hmm. сустрах, то есть на дату подал, да, допустим, шестое ну, апреля, а дают они через несколько дней тоже. То есть, Как правило, выносили. Нет, вы не пишете, что вы... Вопрос, уважаемые коллеги, на местах вопрос о дате, на которую предоставляется, предоставляется справка об отсутствии задолженности. В положении есть формулировка четкая. Но ну, то есть, когда вы, вы вот сейчас обращаетесь в период подачи заявки, и вам там выдают, грубо говоря, там на 25 марта нет задолженности вот такой организации, должна быть справка допускается донесение вот этих справок до момента рассмотрения заявок, то есть 21 апреля. Это вот на всякий случай мы так прописали положение, что знаем, что эти документы делаются долго. В идеале они должны быть сданы вместе со всем докум... пакетом документов, но, в общем-то, мы допускаем, лишь бы вот до момента рассмотрения комиссии, первого заседания комиссии 21 марта, чтобы эти все документы были. Вот. И документы, подтверждающие обязательства заявителя или его партнеров обеспечить софинансирование целевых расходов. Есть соответствующие графы да, в, нашем, в наших заявительных документах, которые имеют, ведут речь о софинансировании. О чем идет речь? Здесь не только финансы, деньги непосредственно. Да? Здесь учитывается труд добровольцев. Мы еще поговорим, как он рассчитывается. Здесь имущественные вклады, ну то есть использование компьютеров, грубо говоря, вашей организации или ваших партнеров. То есть вот эти вот все э, вещи, которые оцениваются в денежном выражении, мы обсудим как, когда будем говорить о смете, и э, вы их прописываете. Для того чтобы ваше утверждение о софинансировании не было голословным, требуется приложить, значит, пояснить, чьи это будут расходы. Грубо говоря, наш спонсор такой-то дал нам там 10 тысяч, и вы от этого спонсора прикладываете, значит, письмо, что да, он гарантирует предоставление вам 10 тысяч на реализацию данного проекта либо там финансирования местного бюджета может быть. Соответственно, тогда письмо от местной администрации. Если речь идет об использовании ваших собственных средств организации либо имущества организации, вы пишете письмо на отдельной бумажке, на отдельном бланке, письмо за подписью руководителя вашей организации, который пишет, что настоящим подтверждаю собственный вклад некоммерческой организации такой-то, в реализацию такого-то проекта в сумме такой-то, в том числе имущество, в том числе труд волонтеров, в том числе кто-то. Ну, то есть понятно, да? Чтобы... Nations... Да, да? Нельзя... Uh, уважаемые коллеги, на местах вопрос о софинансировании требованиях к соотношению минимальному. Минимальное соотношение не установлено? то есть в данном случае это на ваше усмотрение, тут, соответственно, уже будет идти речь о конкуренции вашего проекта с другими, да, то есть некоторые не показывают вообще, некоторые показывают в десятки раз больше, чем запрашиваемый объем субсидий. И поэтому, естественно, вторые, они более предпочтительные для комиссии будут, да, потому что вы видите, как люди... Я вам показывала диаграмму, да, как наши некоммерческие организации активно привлекают средства. На самом деле надо просто сесть и подумать, потому что на самом деле же вклад в вашей организации он всегда есть. Ваш труд, ваш даже, непосредственно как руководителя проекта или руководителя организации. Его тоже можно оценить, бесплатный труд в финансовом выражении. Правильно? Уже вот это есть. Использование допустим, компьютеров, повторюсь, мебели использования. Как это рассчитывать, я скажу. И что отличается от предыдущих конкурсов? В данном случае заявки вы сдаете непосредственно в министерство. Раньше неоднократно мы практиковали прием заявок в Центре Гаранты, и мы продолжим далее эту практику, но э, для данного конкурса принято решение, что заявки вы сдаете в Министерство, э, первый этаж, Троицкий 49, кабинет 114. Крайний срок 6 апреля, э, в рабочие дни с 9 до 17.30, по пятницам до 16. Э, значит, у, уважаемые коллеги, просьба большая не затягивать, на 6 апреля, чтобы не было большого столпотворения. И для вас же, как обычно, вот в последние дни начинается, у кого печать пропала, у кого там компьютер накрылся, весь проект застрял в компьютере, у кого-то там с машинами, особенно кто не из Архангельска. Да? Условия для всех одинаковы. Мы понимаем, понимаем, что могут быть обстоятельства, поэтому не откладывайте на последний день, пожалуйста. И привозите заранее, потому что вот эти вот все отговорки, они не принимаются. Это вот я вам совершенно точно могу сказать. Это четко прописано в положении. И для всех условия одинаковые. Значит, 6 апреля у нас понедельник до 17.30. По Нет, по почте, мы же с вами я говорим. Почта это э, почта России. При, при том... Заявка не должна быть отправлена 6 апреля. 6 апреля она уже должна поступить в министерство. То есть если вы, особенно для коллег, которые у нас не из Архангельска, конечно, удобнее нарочным наручным передателем еще как-то. Но если вы воспользуетесь почтой, имейте в виду срок, срок тот, который необходим для почтовой доставки. То есть те э, заявки, которые поступят после 17-36 апреля, уже на этот конкурс приниматься не будут. Э, для чего это сделано? Иначе, Потому что все, все на последний день оставляют, естественно, и это будет бесконечно тянуться. Поэтому, пожалуйста, давайте, сроки так большой, полтора месяца на сдачу заявок и подготовку. У всех осталось много идей, и даже с прошлого года. Но у всех уже какие-то идеи были в головах, когда знали, что будут наши конкурсы в этом году также, поэтому давайте не будем откладывать это на последний день, чтобы не было слабых разумений каких и нервотропных лишних. Так, но это у нас немножко попозже. а Открыть сейчас минуты. Так. Теперь мы переходим непосредственно к представлению документа. Значит, смотрим, да, вот заявление у кого-то в распечатанном виде есть, у кого нет, мы смотрим на экране. Значит, первые два пункта вы не трогаете, это заполняется министерством. В приоритетных направлениях вы выбираете, возможно, выбрать два, ну, три, это уже был бы перебор. лучше бы это было, конечно, одно направление конкурса. Отмечайте галочкой и любым другим знаком. Наименование проекта. Наименование проекта – это ваша воля, как вы его назовете. Лучше бы это было довольно кратко и емко, чтобы это было удобно всем. Потому что некоторые пишут на четыре строчки названия, и это неудобно для дальнейшей работы. Сокращенное наименование ваше вы берете из своего устава. Запрашиваем размер пишите, и размер софинансирования, о том, что вот мы с вами говорили. И суммируете эти пункты, и получается полная стоимость проекта. И организации-партнеры, то есть те организации, которые вам помогают. Здесь могут быть не только некоммерческие организации, а и коммерческие организации, и органы власти местного самоуправления и так далее. То есть все те люди, которые задействованы, да? Здесь приложение, то, что мы с вами уже сейчас обсуждали. Обязательно не забудьте подписать э, это заявление, поставить дату. Значит, э, если у вас руководитель организации заявителя, руководитель проекта, одно и то же лицо, вы дважды ставите подпись и дважды пишете имя, общество, фамилию. То есть тут все очень просто. В общем-то, вопросов нет. Там нет вопросов? Не знаю. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Уважаемые коллеги, сейчас мы посмотрим по вопросам, которые у нас с мест. Так, 4 апреля 2014 года, дата регистрации организации. Можем ли претендовать на 300 тысяч рублей, если подадим 5 апреля? 5 апреля – воскресенье, поэтому вам надо подавать 6 апреля в понедельник. Это для вас возможность претендовать. Это Карпагоры. Так, и все. По все да? угу. Тут дальше технические все. Да? А плохо читается экран. Да, и дальше куда нам? И теперь мы переходим У -у -у. на 5 Делаем А следующий сейчас угу. Далее следующий документ. Информация о заявителе. Значит. Огромная просьба к тем организациям, которые вы участвовали в наших конкурсах, внимательно отнестись к этому документу, а не просто взять тот с прошлого конкурса, особенно в части срока вашей деятельности, там надо посмотреть. Там, значит, уже у нас с вами как минимум полгода прошло с прошлого конкурса, надо в конце там перечень проектов реализованных тоже актуализировать и так далее. То есть здесь вы просто все это списываете с уставов, с ваших, Реквизиты банковские. Вот это очень важно, что хотелось бы сказать. Вот эти вот все реквизиты, они автоматом копируются в договоры в случае вашей победы. Поэтому для избежания туда-сюда передачи денег, потому что из-за ошибки в одной циферке, именно в номере счета, не проходит платеж, деньги возвращаются, начинается долгое выяснение, что, куда и как. Поэтому... Пожалуйста, повнимательнее к заполнению вот этого раздела, и все в соответствии с вашими документами. Почтовый адрес тоже, пожалуйста, внимательно сюда. Это тот адрес, на который мы вам будем отправлять все документы. Если вы здесь его укажете некорректно, договоры уйдут не туда. И опять будут возвращаться к нам, и очень долго, долгое время это займет. А у вас уже запланировано начало реализации проекта, поэтому ничего хорошего в вот, в таком не будет. Поэтому очень внимательно. У нас возвраты были, когда люди неправильно заполняли вот эти вот разделы. Далее здесь декларация о том, что э, вы соответствуете требованиям положения. Тут все должно да, быть понятно. Виды деятельности. Вы выбираете не более пяти, и здесь, пожалуйста, не просто галочкой, а указать пункт устава, чтобы мы могли проверить, если сами не были в вашем уставе, что вы имели в виду под этим, этим видом деятельности. И было бы замечательно, если бы среди ваших видов деятельности были те, которые выделены жирным шлифтом здесь. Вот, но здесь все, в общем-то, понятно. Не забудьте также поставить подпись и печать здесь. Так, переходим дальше. У нас дальше паспорт проекта, но мы к нему лучше вернемся в конце, потому что паспорт удобнее, как показала практика, заполнять в конце. Когда уже у вас в голове полностью сформирован проект, и вам просто нужно его паспортизовать, чтобы самим проверить. Когда заполняешь паспорт, просто видишь те пробелы, которые оказались в проекте у вас при его написании. И для того, чтобы членам конкурсной комиссии было удобно работать с проектом. Итак, давайте переходим непосредственно к проекту. Значит, прежде чем заполнять форму, давайте определимся, что у нас такое проект. Теорию вы сможете посмотреть сейчас буквально в двух словах. А теорию вот, книжечки «Спутник НКО», страница. Статья Марины Евгеньевны Михайловой, директора Центра «Гарант» про социальное проектирование. Все это определенно четко и понятно прописано. Самое главное, у нас проект — это цель, комплекс действий мероприятий, которые объединены единой целью, едиными задачами, которые э, нацелены на определенный результат, ограничены по времени, реализуются определенные группы людей и э, именно, э, как сказать, благодаря э, реализации этого проекта будут достигнуты эти результаты. Да? И у нас финансируется с вами не проблема, а решение проблемы. Причем решение проблемы, которая четко именно в этом проекте. Ну, то есть вами придуманное, предложенное, и если члены комиссии конкурсно его поддержат, то финансируется именно тот способ решения этой проблемы, которую предложили вы. И самое главное – сформулировать вот эту проблему, потому что есть, вы должны определиться с целевой группой на которой будет работать ваш проект. И, как говорится, пытаться войти в шкуру целевой группы, надеть ее тапочки и э, почувствовать, действительно ли эта проблема для этой целевой группы существует. Потому что если эта проблема у вас в голове только и вы придумали ее, то смысла никакого в вашем проекте не будет, потому что проблема должна быть реальной. И именно вот эта проблема, она является разницей между тем, что есть, и тем, что будет после того, как ваш проект будет реализован. То есть она должна быть важной, актуальной, отвечать потребностям этой целевой группы, убедительной и аргументированной, обоснованной. Да? И, и мы сейчас вот с вами к цели. А, ну вот наименование понятно, то же самое, которое было. Не забывайте, если вы что-то меняете в процессе написания э, заявки, вы должны менять это сразу во всех документах. То есть и в заявлении, и вот здесь в проекте, и в в паспорте одновременно и в сметах, планах и везде. Потому что иногда бывает, пишет пишет человек проект, о, пожалуй, надо название поменять. Меняет название в одном документе, в другом документе остается название старое. И поэтому не поймешь, как на самом деле называется проект. Вот В обосновании актуальности я только что сказала, что это должна быть реальная проблема. То есть вы кратко пишете ситуацию, в чем проблема? То есть проблема, например, не, не в отсутствии центров по трудоустройству. Это как раз способ решения проблемы. А проблема в чем будет? За, э, в занятости, да? необходимости обеспечить занятость. Цель проекта. Цель проекта – это ответ, э, ответ на вопрос, что изменится после реализации вашего проекта. Зачем нужен ваш проект? Это и есть цель, а задачи это конкретные шаги по достижению этой цели. Мы можем посмотреть конкретный пример. Например, да. Вот так. Okay. Вот обоснование у них расписано, что какая ситуация и какая проблема существует расписано. Цель рост числа социально ориентированных НКО и задачи. Первое для того, чтобы это, этот рост произошел, необходимо, что представить жителям интересную информацию в НКО, да? повысить квалификацию руководителей уже действующих НКО и развить некоммерческий сектор на местах. И решение вот этих трех задач. Приведет к росту числа НКО. Вот. Далее целевая группа. Вы прописываете, да, вот как тут прописано, например, сразу покажем. Вот, прописывают, что это за люди, и потом в количественном выражении. Здесь у них еще косвенно прописана целевая группа. Продолжительность реализации проекта. Здесь тоже надо быть... Реалистичными, скажем так. Во-первых, стоит отметить, что проекты должны начинаться не ранее мая. Вообще могут в апреле подготовительной стадии быть, но здесь надо иметь в виду, что итоговое заседание конкурсной комиссии у нас 29 апреля. Поэтому ну, реально после майских праздников заключить договор и э, начать реализацию проекта. Возможно, естественно, в апреле, там, в марте реализовывать мероприятие, которые у вас за счет финансирования. Но если у вас предусмотрен комплексный, э, комплексный проект и софинансирование, и э, финансирование за счет, счет э, субсидий, то, естественно, э, если комиссия вас не поддержит, то возникнет определенная проблема. Поэтому мы рекомендуем все-таки с мая, но это рекомендация. И не забудьте, пожалуйста, повнимательнее вы здесь будете, именно если вы переписываете с прошлых проектов, исправляйте годы, месяцы во всех документах тоже, потому что буквально на той неделе была ситуация, когда у нас это, вот я еще раз повторяю, вот то, что у вас здесь будет написано в заявке, оно автоматом переносится в договор и оно автоматом перенесено в договор. У нас э, автоматом выдается, что человек должен через три дня отчитаться. Мы ему говорим, так, да, да, мы ему говорим, Алексей, давай отчитывайся. Он говорит, да я только начал 3 дня назад реализацию проекта. Выяснилось, что просто здесь была опечатка, у него э, срок сдачи отчета должен быть, это компьютер тоже ставит, 2 недели после окончания реализации проекта. Он поставил окончание реализации проекта не... Февраль 2016 -го года, февраль 2015, -го. Естественно, у нас автоматом мы с него отчет и пишем. Кстати, пришлось исправлять вот это все. А проблема была только в том, что э, была не проверена вот эта дата. Поэтому во всех э, надо быть внимательным на, вс, на всей протяженности проекта. Да, да, форма, да. Заявки, она заявки, она да? форма заявки с каким предыдущим? Форма заявки с каким предыдущим? Ну, с предыдущим. самым последним? Да. Идентично, да. да. Но надо внимательно вот эти даты все исправлять, э, потому что это очень важно, как я вам объясню. Да? География деятельности. Здесь э, на что хочется обратить внимание? Во-первых, в первом разделе это территория, во втором разделе это участники. И если... Э, у нас просто в некоторых проектах начинают люди указывать Варавина, Фактория, там вокруг, Маймаксы. Вот Здесь указываются городские округа и муниципальные районы. Мы не пишем Варавина, Фактория, Маймакса и так далее, Сокоборка. мы пишем город Архангельск. Вот. И мы не пишем там муниципальное образование, Березницкое, Питское и так далее, мы пишем Виноградовский район. Вот. Если у вас еще нет... Э вот четкие договоренности с теми муниципальными образованиями, на, которых, на территории которых вы будете реализовывать проект, то вот как здесь, например, указано, что пять муниципальных образований определяются на подготовительном этапе проекта. А участники у них видите со всех районов здесь. Описание деятельности в ходе проекта. Здесь вы подробно прописываете, в шапке указано, что вы здесь должны прописать, да, то есть все мероприятия. Вашего проекта. То есть первое, что у вас на подготовительной этапе. Далее, что у них вот на в данном случае на выставке-ярмарке. Да? Все полностью здесь подробно прописывается. Да? Не просто название, а что подразумевает данное мероприятие, чтобы членам комиссии было понятно, о чем идет речь. Механизм реализации проекта исполнителей. Здесь надо прописать то, что делает вас. Вот. Но ну, то есть не просто проект будет реализован при сотрудничестве там, с какой-то организацией, а вот как тут прописано что, кто что делает. Если есть фамилия, можно с фамилиями сразу. Количество волонтеров. Ресурсное обеспечение. Мы, наверное, к этому разделу вернемся, когда будем говорить о снитии. Здесь подробно обосновываются все ваши расходы. Ждаемые результаты. Пожалуйста, очень внимательно отнеситесь к этому разделу, потому что этот раздел тоже переносится в договор, и вам потом надо будет отчитываться за эти результаты. То есть здесь результат, и по возможности мы понимаем, что не везде количественные показатели да, могут быть, но надо постараться все-таки подумать и сформулировать, какие могут быть количественные показатели. Понятно, что, допустим, некоторые там пишут, дети будут счастливы после проведения там, этого спортивного праздника. А как мы измерим счастье детей там, по их улыбкам, по их счастливым глазам, блестящим и так далее? Это тоже очень... Надо просто подумать. Тогда ну, бывает, мы понимаем, что бывают неоценимые... Э, в цифрах, да, вещи, но их тоже надо так сформулировать, чтобы вы потом могли написать, что дети, правда, стали гораздо счастливее. Поэтому если у вас будут более предметные результаты, естественно, члены комиссии более благосклонны к таким проектам относиться. И дальнейшее развитие проекта, надо понять, как будет ли развиваться. Бывают проекты, которые вот на конкретный период, и надо написать этот проект на конкретный период. То есть вы здесь пишите правду. Не Надо писать, что, если вы не планируете дальше проводить там те, те или иные мероприятия, надо сказать, этот проект на данный период, дальше будем другим заниматься. У вас же есть план деятельности вашей организации, где э, планируется, будете вы подобной деятельностью дальше заниматься или нет. Так, ну мы э, еще к сметам потом вернемся. Давайте начать дальше. План, да? План реализации проекта у нас. Следующее – это приложение номер один. У нас к Встали, наверное, да? Нет? Это вот открылся пример. А я сейчас открою то, что у нас в форме. Тут немножко другого цвета. Ну ладно, в общем, вы заполняете здесь, файл построен так, что вы заполняете э, только то, что залито, в данном случае, он показывает голубым, но он, по-моему, зеленым был. Вот то, что заливкой залито, вы здесь заполняете. Например, пишите, э, я не знаю, эстафета какая-нибудь там. Вот. Да? А, как? Ну, написали. У вас эстафета запланирована на июль. Плюсик не ставьте, потому что у вас тут формулы сразу начнутся. Ну, какой-нибудь там значок, ну, можно буквой «Х», например, да? Вот так. Вот. Ну, то есть у вас в итоге получается… Где мне второй взять? Еще раз, да? Вот. То есть в итоге у вас получается план. Мы не будем его сохранять. Они, в общем-то, сразу закрывают. Вот. Вот такого плана у вас получится. Картинка, да, э -э те мероприятия, которые у вас там были в проекте, да, они автоматом вами переносятся сюда. То есть помните, там у вас описание деятельности в ходе проекта. Оно должно 100% соответствовать вот здесь. И здесь, чтобы понятно было по срокам, что, когда. Этот план, он тоже является приложением договора. У нас три приложения к договору в случае вашей победы: Это план, смета и паспорт. Здесь э, предусмотрено в файле 50 строк. Если у вас больше мероприятий, такое бывает, что надо сделать? Здесь просто вам не даст компьютер заполнять. Вы звоните нам по телефону. Телефончик указан тоже в объявлении 286231. 62 Вот у нас Ольга, она вам... Вы присылаете электронкой свой план, она вам расширяет файл, сколько вы там ей скажете, сколько надо строк, и присылает вам его обратно. Это сделано для того, чтобы вам не было необходимости заниматься самодеятельностью, потому что, э, чтобы не было лишних ошибок. Вот. С планом, в общем-то, все понятно, да? Имейте в виду, что это тоже вы будете подписывать в качестве приложения договора. Ну вот, теперь переходим к смете. Это, в общем-то, такая тоже интересная у нас часть. Смета заполняется по тому же принципу, что и план. На самом деле, я думаю, что те из вас, кто уже подавал к нам заявки вот по этой форме, согласятся, что эта форма удобнее, нежели мы раньше заполняли с вами вордовскую форму. Потому что тут все понятно, никуда ничего не едет, не надо самим ничего считать, оно само считается, видишь, там те лишние копейки вылезают. Значит, да, кстати, про копейки. Мы в любом случае субсидии будем давать без копеек, Поэтому лучше бы эти копейки сразу, ну, то есть запрашиваем размер, лучше бы был сразу в нулях рублей. Но ну, имеется в виду в ровных рублях, без копеек. Так было бы удобнее. Ну, так-то мы округляем, конечно, у вас там будет 41 копейка, мы округлим в меньшую сторону. Если будет там 68, мы округлим в большую сторону. Ну, просто вам самим будет удобнее, потому что потом с этими копейками не возиться. Здесь три раздела сметя Здесь также заполняются только э, цветные вот эти разделы. Вот это он вам, белые разделы, здесь забиты формулы, которые считают, и он вам не даст, э, не даст он вам заполнять их. Ну, давайте вот вместе позаполняем. Вот, мы пишем руководитель проекта. Проекта. Ну, например, у нас... Руководитель, минимальная оплата труда, ну, согласен, например, работать за минимальную оплату труда, она у нас сейчас шестьдесят э, пять рублей. Умножаем ее на, умножаем на северные, да, 1,7. Ну, это вот по Архангельску 1,7, по Северодвинску нельзя не больше, конечно, в других э, районах меньше. Вот, значит, ладно, вот эта сумма в месяц, допустим, да? Проект, например, длится 10 месяцев. Вот, например, наполовину этой суммы руководитель готов работать бесплатно. Вот так поставим. Видите, то есть компьютер сам считает, и он вам пишет уже результат. Одновременно он это считает внизу, в табличке, да? И переносит итоговые цифры вот сюда, наверх. Удобно. Ну, то есть, и вы уже смотрите, когда дальше у вас пошло, смотрите уже, чтобы все соответствовало тем планам, которые у вас есть. с сход вы считаете своим бухгалтером, потому что у разных организаций разные ставки по налогам. Сейчас мы не будем к этому вопросу потому что у каждой организации это свое. И в первом разделе «Оплата труда сотрудников» вы пишете тех людей, которые у вас находятся в трудовых отношениях с вашей организацией. А тех, например, лекторов, я не знаю, там у кого, у кого кровельщики, у кого там строители какие-то, они у вас все по договорам, они у вас идут во второй раздел. И, соответственно, отчисление сход тоже. Вот, значит... Если волонтеры, они у вас тоже во втором разделе, вы их пишете, вот, например, волонтер, труд волонтера. Да? Вот как оценить труд волонтеров? Это тоже вопрос такой, ну, больше из области практики. Если у вас волонтеры... Это смотря, чем они будут заниматься. Если у вас волонтеры будут регистрировать гостей, например, на большой конференции. Или они у вас будут с плакатами там по улице ходить. Ну, то есть такой низкоплачиваемый, неквалифицированный труд. Как правило, как считается? Берется минимальная оплата труда. Она у нас 5965. Мы ее опять умножаем на северное, да? Вот. И у волонтеров труд, ну, традиционно по часовой, да? Ну, если взять, например, месяц мая, 143 рабочих часа. Не знаю, поделить. 143. 70 рублей в час получается у волонтеров. И дальше вы ставите сколько часов, ну, например, 100 часов. Но вы должны это просчитать и обосновать в то той части проекта, которую сейчас я вам покажу. То есть в самом проекте восьмой раздел – это обоснование вот этой сметы, где вы вот этих всех волонтеров прописываете, как вы рассчитывали вот эту вот сумму, чтобы было понятно да, членам комиссии, как вы считали, минималку умножали на северный, делили на количество рабочих часов. Где взять количество рабочих часов, в интернете есть календарный план каждый месяц. Вы можете по-другому считать. Можете в месяц считать, например. Можете в неделю. Это уже ваша воля, как говорится, а дальше уже будут эксперты смотреть. И почему вот именно такое количество часов? Может, там их будет 96. Вы их должны полностью... Естественно, труд волонтеров, он у вас бесплатный, да? То есть вы всю сумму пишете, что она 61. Вот. То есть это труд... Бесплатный. И на бесплатный труд никаких налогов не надо считать вот. то есть э, понятно да здесь и вот эту вот цифру обосновывать не надо здесь писать 500 часов должен четко понять сколько у вас будет волонтеров например их у вас будет 8 они у вас будут работать э, тогда, тогда то делать то то то то и вот там в разделе э, в разделе сейчас я вам его покажу обоснование к смете вы это все прописываете. Что будут делать эти волонтеры? Сколько часов? Сколько будет участников этой конференции, которых они будут встречать, провожать и так далее? То есть, чтобы было понятно, что это не с потолка взята. Вот это самое главное. И члены конкурсной комиссии, они внимательно это смотрят, и они должны понимать, что вы это все просчитали, грамотно продумали, и это вы не сели вот так по потолок, да? что это у вас все обосновано. Вот, например, тут, как, вот, сейчас скажу. А, девятый пункт. Вот ресурсное обеспечение. Вы здесь все очень подробно, то, что у вас там в смете, да, вы здесь словами это все прописываете. Вот, то есть пишите оплата труда руководителя. Тра-та-та-та-та. Собственный плат какой-то, и того запрашиваем финансирование. Понятно, что это нужно, но тем не менее, зато оно понятно, и видно человеку, который это читает, что это э, правда, и что это так и будет. Дальше, например, и того запрашиваемые средства по платы, оплаты труда, такие-то. И не забудьте, если вы там будете что-то менять, и здесь вы тоже это меняете. Это общее правило для всех э, замен, да, потому что у нас пакет документов, раньше это было возможно в одном файле у нас, но. Приходилось по огромному файлу неудобно туда-сюда каждый раз возвращаться. А тут это удобно в довольно компактных файлах, но э, отдельно. Здесь все специалисты прописаны, что они будут делать. Да? Грузить, разгружать, гулящики, короче говоря. Да? Вот. То есть все это вы прописываете, кто что будет делать. Вот волонтеры, например. Пять волонтеров будут сопровождать демонстрацию выставки в пяти муниципальных образованиях в течение менее 10 рабочих дней. В каждом пять человек на 10 дней, на 8 часов, 400 часов. То есть вот обосновано, сколько должны работать волонтеры. Вот. То есть отдельно, другие волонтеры будут заниматься другим трудом, да? Понятно, что все должно быть прописано как можно более подробно. Вот и запрашиваемое финансирование, и собственный вклад. Здесь хотелось бы что отметить еще. Если вы пишете, например, вклад вашего имущества в этот проект, вы не пишете полную стоимость компьютера, потому что проект у вас не 5 лет длится, а износ компьютера, как правило, считается 5 лет. То есть если компьютер, например, стоит 20 тысяч рублей, проект у вас длится год, значит, за этот год Будет амортизация этого компьютера 4000 рублей, правильно? 20 тысяч мы делим на 5 лет. Дальше, значит, и вы пишете сумму 4000, ваш собственный вклад сюда, амортизация компьютера. Также с мебелью то же самое, да? Вы не пишете полную стоимость, а смотрите, сколько, как правило, служит мебель и делите. Вот. Потом, например, покупка техники, вот такой довольно болезненный вопрос. Во-первых, введите, пожалуйста, оптимальные цены на рынке, да? Не надо, грубо говоря, если вы планируете купить фотоаппарат за 45 тысяч рублей или сколько там еще не бывает, стоит, зачем такая дорогущая камера, да, для вашего проекта? Вы должны обосновать. Возможно, это необходимо действительно, если вы там что-то такое супер профессионально планируете делать, но давайте будем исходить из нормальных как бы, представлений, что вам нужно для проекта. Вообще, в принципе, тот же фотоаппарат. Зачем он может быть нужен в проекте? Некоторые пишут, мы, нам нужен фотоаппарат, мы сфотографируем, что у нас было, и потом вам в отчете приложим. Нам вот этого не надо абсолютно. Это можно сделать на мобильный телефон, нам не нужно качество, тем более за 45 тысяч рублей. Такое бывает, люди пишут такое в проектах. Вот, поэтому... Любые э, технические средства, которые вы планируете приобрести за счет э, субсидии, вы обязаны вот здесь вот в этом разделе изложить, зачем они вам необходимы. То есть именно, допустим, вам нужно два ноутбука, э, зачем, что вы на них будете делать. Вы будете okay. на них показывать презентации, одновременно проводить мероприятия, например, в городе Архангельске в городе Северодвинске, поэтому их должно быть два и на них вы будете показывать презентацию своей обучающей программе. То есть вот это должно быть все прописано. Не просто, что нам для проекта нужен ноутбук, а зачем, какие конкретно функции проекта будут, будут реализовываться через приобретение вот этой техники. Потому что некоторые напишут, что им надо и ноутбук, и этот компьютер, еще и iPad нужен, ну, короче, куча всего, и непонятно зачем. Поэтому эксперты очень трепетно к этому относятся, и они должны из вашего проекта должно быть понятно, зачем вот это конкретное приобретается. И вот в этом разделе это вы все прописываете. Вот здесь, там, сейчас я вам образец покажу. Ну, то есть вот таким образом вы заполняете это все смету, да, все просчитываете, все комментарии и пояснения вы пишете там, в файле проект. Вам формула сама все считает, и вот вам, пожалуйста, запрашиваем на сумму, собственный вклад и общий размер расходов. Вы вот это вот цифра в цифру переписываете в те разделы, проекта, То есть в заявлении, в этой смете, в проекте, это все должно быть одинаково. То есть бывает здесь одна сумма, то есть вам компьютер посчитал, а потом вы уже вставляете туда, во все остальные вордовские документы, чтобы не было нигде разночтений. Да, еще вопрос бывает, возможно ли перерывы в проектах, да? когда вы заполняете план, допустим, летом, ну, у вас люди все разъехались, никто не планирует заниматься проектом. Это возможно, без проблем, хотя эксперты не очень любят иногда, чтобы были перерывы, но у вас может быть деятельность ваша какая-нибудь аналитическая, оценочная, вы же все равно думаете, как ты дальше будете двигаться, да, в этом направлении. Но в таком случае, если у вас перерыв, если у вас нет мероприятий, то у вас зарплата руководителя или там, менеджера, она не должна идти, в том числе и свой труп, да, вклад. То есть у вас, например, на год проект на 12 месяцев рассчитан, вы тогда вычитаете 3 месяца лета, в которые у вас мероприятий нет и в плане крестиков нет. Это понятно, да? Так, пожалуйста, вопросы, может, какие? Мы Уже, наверное, будем скоро заканчивать, то, что mm -hmm. все а Можно ли включить смету проезд? Так, можно ли включить смету проезд привлеченных специалистов из, из Швеции? Включить то все можно, просто вопрос будут ли Оценят ли это члены комиссии, потому что такого рода проект был, когда привозили специалистов из Норвегии, и приходилось нам тогда обращаться, то есть вы должны обосновать, что именно эти специалисты вам нужны, потому что тогда нам пришлось обращаться к экспертам в научных организациях, которые давали заключение, что... Еще большой вопрос, да, большой вопрос, насколько в систему образования нашу российскую впишутся эти норвежские специалисты, например, вот так. И у вас должно быть или экспертное заключение, или какой-то, я не знаю, нормативный акт, что без этих специалистов, ну, вот эту методику, она вот так вот необходима для внедрения, для решения той проблемы, которую необходимо решить через ваш проект, без этих специалистов никак. Так, давайте еще посмотрим так. Включить презентацию на стол. Как подтвердиться софинансирование физического лица? Тоже письмо от этого физического лица. Связь. Uh -huh. Можно ли писать проект атоса? ТОСа? От ТОСа можно, если ТОС является юридическим лицом. Такие есть. Пишут они дальше. А, без без образования. образования. Без образования надо искать партнеров, как мы и говорили. Можно ли включить смету? Проезд... А, это мы да? Назовите, пожалуйста, кинкоу могут быть в сельской местности. Это могут быть ТОСы. В сельской местности могут быть ТОСы юрлисты, могут быть организации инвалидов, могут быть организации ветеранов, организации женщин. Причем, если вы находитесь в сельской местности, не обязательно вам, допустим, если вы в вельском районе, ваш партнер организации не обязательно может быть вельской, это может быть областная организация которая не, не участвует сама в конкурсе. Вы берете организацию областную, она осуществляет деятельность на территории Архангельской области. Она также может осуществлять мероприятие с вами на территории Вельского района. Так. У нас еще с вами остался не э, нерассмотренным... Вопрос. Да, пожалуйста. пожалуйста. Ну, с 99 -го года не было такого вопроса. Сейчас он опять возникает Резкие скачки цен. То есть бюджеты делаем одних ценах, если проект годовой, огромный риск движения ценового. А можно ли делать какие-то резервы, или можно ли а, определять цены питания по проезду? Подъем, Понятно, режим, вопрос, уважаемые цены. коллеги, на местах у нас вопрос по изменениям цен в магазинах ну, или у поставщиков о том, что сейчас очень резкие скачки цен бывают. Мы столкнулись с этим уже вот на последнем конкурсе, когда стали реализовывать проекты. Естественно, жизнь она идет, и мы вот то, что вот написали, мы его автоматом приложили к нашему договору и начали реализовывать. Цены в магазинах скакнули. Надо вносить корректировки, потому что без тех или иных затрат проект не может быть реализован. Но при этом мы же с вами уже говорили, что цены, которые мы закладываем в проект, они должны быть реальными. Но они не должны быть там до копейки. Вы берете там 153 рубля, 14 копеек, правильно? Вы смотрите среднюю цену, мониторите по интернету, ставите 155 рублей, например, цена. Но нет такой статьи резерв, или как некоторые любят писать, непредвиденные расходы. Такого вот это урежется, это не будет такого. То есть вы пишете средние цены, а уже в процессе реализации проекта мы с вами корректируем эту смету уже до копейки, потому что это бюджетное средство, и здесь важна каждая копейка. Но э, уже кто с этим сталкивался, тот знает, а к остальным хотелось бы обратиться, что когда мы корректируем сметы, это, во-первых, ну, в нашей нынешней ситуации это неизбежно, да, когда цены так скачут, но желательно, чтобы этих корректировок было как можно меньше. И, значит, надо это делать до, а не после. То есть, особенно, конечно, трудно нам с районами, потому что пока корреспонденция дает и так далее, но мы привыкли работать и с районами, и с городами. По электронной почте присылаете нам скан своего письма об, с просьбой об изменении сметы и обоснованием, опять-таки, почему э, так произошло. Бывает у людей жизнь идет, бывает экономия по тем или иным статьям, бывают изменения в план, да? это тоже бывает, ну, по тем или иным обстоятельствам мероприятие переносится на следующий месяц или на предыдущий месяц. Это все обязательно мы должны с вами фиксировать. Но мы должны это лучше делать до, а не после, потому что это все письменные наши с вами соглашения, и это серьезная вещь, это бюджетные средства. Поэтому некоторые там, ой, у нас там все поменялось, поменялось, поменялось, вот, вот возьмите у нас новое. Так быть не должно, потому что и мы вполне можем вам отказать, да, в согласовании вот этого, потому что вы должны обращаться к нам. И мы это делаем все оперативно, коллеги, которые с этим занимаются, подтвердят, что вы нам присылаете электронной почтой, оригинал высылаете потом уже простой почтой, да, этого письма, мы тут же регистрируем в течение одного-двух дней, заключаем дополнительное соглашение, направляем вам на подпись и проговариваем, что только после подписания дополнительного соглашения вы имеете право расходовать средства в том объеме, который предусмотрено уже, ну, с измененной сметой, скажем так. Это понятно, да? То есть все э, изменения надо согласовывать до, а не после. И мы стараемся вам это идти навстречу и делать это довольно оперативно. Так, и у нас с вами остался еще... Ну вот в условиях такой, такой например, если, например, экономии нет, то нигде ни, ни, ни по какой статье не сэкономилось, а цены увеличились. Мы можем согласовывать изменения в проекте в связи с тем, что уже нет возможности финансовой выполнить какую-то работу. Если, например, цены на что-то, которые хотели купить, выросли, пока мы с вами заключали договор, пока готовили, пока... Ну, изменения в результатах мы не принимаем. То есть результаты, какие у вас заявлены, такие должны быть. То есть вы должны быть крайне предусмотрительны, осторожны, когда вы формулируете результаты. И, то есть вы берете на себя обязательство этих результатов достичь, мы вам даем на эту субсидию. Мы понимаем скачки цен и все. Некоторые люди идут на, допустим, незначительный отказ там, от чего-то, э, но без этого возможно реализация этого проекта и достижение этих результатов. Пусть будет не так красиво, ну, если они там еще три с половиной не купят, но тем не менее объединение ветеранов и... Э, счастливые глаза ветеранов, от этого не пострадают. Вот. Ну, то есть это все не в разы же увеличивается, ну, то есть за счет незначительных расходов. И потом надо, у нас же происходит не год между тем, как вы пишете вот сейчас смету и вам дается деньги, это месяц, ну, полтора с учетом, плюс минус заключения договора, да. И поэтому вы мониторите цены по интернету, смотрите... Максимально минимальные, и ставьте оптимальную цену, чтобы э, уложиться. Но ну, чтобы она была реальной, чтобы она не была завершена. Потому что члены комиссии тоже живут в этой же реальности и тоже мониторят эти же цены. Так, и мы с вами определили, что заявки мы с вами сдаем в министерство. На ну, бумажном. Ага. Есть ли какие-нибудь пропорции по оплате труда, по технике? По... Ага. Уважаемые коллеги, на местах вопрос по пропорциям, по требованиям соотношения оплаты в бюджете, оплаты труда и других статей. Таких пропорций нет, то есть это тоже на ваше усмотрение и будет влиять только на конкурентоспособность вашего проекта. Но практика показывает, что не любят члены конкурсной комиссии в условиях довольно высокой конкуренции да, проекта, когда превалирует оплата. То есть э, соотношение лучше бы оно было в пользу третьего раздела, где на проведение мероприятий у вас расходы. Так. А, я еще начала говорить, да, что у нас э, вы сдаете заявку в бумажном виде со всеми подписями, синими печатями, не забывайте. И в электронном виде. В каком виде должен быть электронный вид? В любом, на любом носителе, какой вам удобно. Может быть, это флешка. Но ну, дискеты сейчас уже, наверное, не практикуются. И, может быть, это с жесткого диска. Естественно, эти жесткие диски и флешки мы забирать не будем. Мы тут же скинем вам, тут же вернем. Если вы посылаете по почте, может быть, вариант CD, DVD. Ну, то есть он по почте пройдет, вы внутрь проекта засунете, чтобы не сломался и без проблем. Вопрос так, Почему в проекте СМЕТ изымаются расходы на информационную поддержку? Ну, вот этот проект, который я знаю, про Коношу идет речь. Там э, была, было 27 тысяч на информационную поддержку, на собственную газету этой же организации. Ну, то есть если речь идет о собственной газете, это должен быть собственный склад, а не траты средств на эти... Комиссия так сказала. Это было решение комиссии. В Вильской библиотеке в чате можно задать вопросы. Пусть ваши слушатели озвучат вопрос вам, а вы наберете его в чате. Вот как сейчас вы нам задали вопрос? Как можно задать вопросы? Ну и У нас с вами остался еще один документ. Это паспорт проекта. Наверное, самый не простой документ, но... Но, тем не менее, давайте на образце сразу смотреть. Он не, не только для удобства членов конкурсной комиссии, но и для вашего собственного удобства. То есть здесь вот верхняя строчка пустая для того, чтобы не показывать, какой организации это проект. Здесь вы пишете название организации. Далее, значит, ну там в форме-то есть наименование заявителя. Дальше название проекта, значит, количество муниципальных образований, опять-таки речь идет о районах, а не о поселениях, да, сроки реализации проекта, сумма общих расходов, вы это все берете из сметы, там, где вам уже компьютер все посчитал. Запрашиваем размер субсидий, не забывайте, чтобы он не превышал установленный размер. Цель проекта, вы берете оттуда из проекта, из пункта соответствующего, да, вот, краткое описание. Вот это очень важный раздел, иногда вроде бы люди затрудняются, но надо очень внимательно отнестись к этому разделу, потому что на него в первую очередь смотрят члены комиссии, когда вспоминают, когда прочитаешь там 100 проектов, да, пытаешься вспомнить, о чем идет речь, то есть сюда вы должны вот в таком объеме, да, небольшом, попытаться уместить главные фишки вашего проекта суть его, да, и, и, ну, то есть реклама, по большому счету, вашего проекта, потому что именно этот кусок, он идет в табличку, ну, то есть для всех экспертов делается таблица с проектами, и, ну, то есть чтобы было понятно, о чем ваш проект и в чем его изюминка. Вот, то есть постараться как можно кратким быть при этом, но не просто сказать, это проект про спорт для детей. Проектов про спорт для детей – 25% среди тех, кто подается. То есть вы должны пояснить, что это будут дети с ограниченными возможностями, что они будут на природе, что это будет, в том числе и родители будут с ними, с ними будут и дети обычные находиться. Ну, то есть и это все попытаться сформулировать кратко и емко, да? чтобы человек понял, что ваш проект ⁇ он лучший из тех 25%, которые поданы. Далее по табличке «У нас с вами задачи и мероприятия». То есть вот задачи, вот этот столбик, да, вы э, переписываете оттуда из проекта, там, где у нас с вами были задачи. Один, два, три, ну или четыре, сколько там, кого как. Задачи вы сюда копируете просто, потому что у некоторых бывает в проекте одни задачи, в паспорте другие. Так не бывает. Вот этот паспорт, он этого проекта, не соседнего. Потому что в вашем паспорте фотография ваша, а не вашего соседа. Вот, поэтому имейте в виду, что этот паспорт, вот это все фотография вашего проекта. Мероприятия. Здесь почему мероприятия идут не по порядку? Номера мероприятий, они взяты оттуда тоже из паспорта, они тоже сюда копируются. Но, например, мероприятие 3, оно направлено на решение задачи 1. А тогда как мероприятие 1, оно направлено на решение какой-то другой задачи. Да? То есть здесь может быть не по порядку. Здесь ваша задача просто расставить то мероприятие, туда, к тем задачам, на достижение которых они работают. И при этом может одно мероприятие работать на две или на три даже задачи. Да? То есть э, на одной и той же конференции вы рассматриваете там, проблемы информационного обеспечения э, НКО, э, допустим, э, вопросы государственной поддержки и так далее. Ну, то есть на одной... То есть, на одной задачи работают несколько мероприятий достижения и одно мероприятие может быть задействовано в нескольких задачах. Дальше. Самые важные тоже результаты. Вот это ваш помощник для э, формирования результатов там в проекте. То есть вы берете оттуда результаты. Вот непосредственно результаты мероприятия это больше количественные да, результаты. Э, здесь в берете конкретные результаты конкретных мероприятий, причем лучше, чтобы они были, как, ну, напротив, можно разграничить новыми строками таблицы, было понятно, какие результаты относятся к каким мероприятиям. А в последнем столбике ожидаемые конечные результаты, здесь те качественные результаты, что конкретно изменится от реализации этих мероприятий, этих задач. То есть... Это именно, ну, если у нас с вами проблема, которая была, да, изначально заявлена, мы говорим, зачем реализация проекта, это э, отвечает на, э, ну, то есть цель, да, отвечает на вопрос, зачем нужен проект, задачи, как мы достигнем этой цели, да. И вот эти ожидаемые конечные результаты, они должны быть как раз отражением, то есть круг замыкается в данном случае у нас с вами. То есть э, вот эти там, э, результаты, это что изменилось по сравнению с тем, э, мы ставили цель решить эту проблему, и результаты конечные мы достигли, здесь мы декларируем, да, вот это, и, и круг у нас замкнулся, мы проектом эту цель решили. То есть что поменяется? Вот. И если вдруг тут что-то у вас не клеится, это значит что? Что у вас немножко там что-то не покатило, есть какие-то пробелы. И вы тем самым возвращаетесь куда? К проекту и э, там восстанавливаете вот эту вот цепочку. Цель, задачи, то есть проблема, цель, задачи, результаты. Да? Все должно быть логично. Если у вас, э, получается, результаты другие, чем была цель, Значит, вы возвращаетесь, где-то есть бой. Или вы неправильные задачи поставили, <свят> или придумали неправильные мероприятия. Некоторые идут неправильным путем. Они говорят, нам надо провести чайпитие для ветеранов. Вот. И уже придумывают под этой цели, задачи и так далее. А суть-то не та. Нам не надо чайпитие для ветеранов провести. Нам надо объединить ветеранов, повысить их дух э и так далее. Привлечь молодежь, объединить население данного поселка, э допустим, в честь Дня Победы. А уже это путем концертов, там, чаепития, посадок деревьев, и так далее. это уже второй вопрос, это уже способы мероприятия. Вот, ну так вот вроде кратко, потому что уже время, да, все встали. И что еще хочется посоветовать? Вот вы это все написали, в конце написали паспорт. Все понятно, а, ну в конце там еще есть такая паспортичка, здесь вы все заполняете это все. И тоже здесь пишите муниципальное образование, районы и города. Вы это все запомнили, и у вас вроде в голове уже все там выстроилось около дела, но вы уже в этом проекте, уже с головой, у вас эмоции своеобразные связаны с этим проектом. И иногда же тоже эксперты задают вопрос. А вот что имелось в виду вот это мероприятии? там ну, не совсем прописано, а у человека это в голове все понятно, он говорит, да, я имел в виду вот это. А если, например, мероприятие реализуют три э, человека в этой организации, они все трое по-разному ответят, что имелось в виду под этим мероприятием, конкретным, там, я не знаю, даже концертом для ветеранов. Вот. Один имел в виду видуян, другой имел в виду станциями, третий имел в виду оркестр. Вот. А это не прописано, поэтому члены комиссии будут читать то, что написано у вас пером здесь. И поэтому вам лучше бы вот вы это написали, потому что иногда же у вас в голове есть, вы не все сформулировали. Вы возьмите человека любого, который больше не причастен, можно сказать, лучше. Я не знаю, мужа, жену, соседа, там, который не имеет отношения к реализации данного проекта и не знает, будет там балайка или будет там Баян. И в результате этот человек посторонний, он вам задаст вопросы или маркером пометит, где или он задаст вопрос, а вот тут ты что имел в виду? А вот тут у тебя не клеится, вот тут ты говорил одно, а там другое. То есть он выступит вашим первым экспертом, и вы сможете внести еще кое-какие корректировки. И поэтому рекомендуется не оставлять это на последний день, чтобы вы успели еще это, или пусть он полежит там три дня, да, вы еще раз сами прочитали, соседу дали прочитать. И тогда уже отдаете. Потому что бывает проект хороший, а прописан не очень, потому что оно все у вас в голове а недостаточно подробно для членов конкурсной комиссии. Это бывает жаль, к сожалению. Вот. Поэтому в заключении хочется пожелать. Давайте посмотрим вопросы. Может, здесь у кого вопросы, пожалуйста? Можно получить на электронную почту пример заполненной документации. Нет, это вещи просто, которые нам люди разрешили показать в виде примера, а вам придется просто то, что. Нет, презентацию, которую вот сегодня я сегодня показывала, без проблем. Это все у тех, кто на местах, она уже там закачана, вы можете скачивать. Кто здесь, в аудитории, пожалуйста, тоже ее можно скачать. Я имею в виду вот примеры, которые конкретные проекты, мы не можем дать это право к собственности нашей. Так, да, информация о конкурсе муниципальных программ. Сейчас я скажу. Значит, я уже говорила, что в ближайшее время будет объявлен конкурс муниципальных программ на 2,5 миллиона рублей. Небольшая задержка по времени вызвана тем, что мы внесли изменения в порядок, в пользу муниципалов, где уменьшается доля деление вот этих вот денег э, поровну, а увеличивается доля в зависимости от качества заявки. И, к сожалению, у нас просто долго шел э, процесс согласования и принятия этого документа на правительстве. И вот мы надеемся, что завтра он, наверное, будет опубликован, и мы сможем объявить конкурс, ну, наверное, сразу до после праздника. Сразу всем муниципалам, э, это я обращаюсь к коллегам, которые слушают нас на местах, муниципальные служащие, отвечающие за это направление, мы сразу вам все электронной почтой пришлем и то есть официальные письма, и на сайте, естественно, все это разместим. Ладно, еще. Если получали грант уже, вышли. Реально ли? Да, конечно, такие вопросы тоже задаются. Некоторые организации спрашивают, если они реализуют проект, не закончили, можно ли еще получить грант? В данном случае речь идет о разных конкурсах, и поэтому, да, можно. Это в рамках одного конкурса, вот данного, можно получить только э, существенную реализацию одного проекта. А если это речь шла о прошлогоднем конкурсе или э, конкурсе 2013 года, то, пожалуйста, можно участвовать и убеждать. Ну, да, да. А если одна и та же тема, как бы у нас вот новый проект, заявка на продолжение этого проекта, который мы еще вот реализуем, мы еще не, не закончим. Ну, тут трудно сказать, у некоторых на этапы разбиты, они получают поддержку, а у некоторых бывает, что одно и то же, вот совсем одно и то же, без всяких новинок, без изюминок, и это людям не нравится, потому что... Ну, знакомым с предыдущими вещами. То есть, может быть, постараться просто показать, что это второй этап предыдущей деятельности, и что-то внести вот, в плане, может быть, каких-то изюминок, новшеств. Ну, я сейчас просто здесь не могу сказать, но частично, частично. На ротация какая-то происходит жизнь все-таки. Вопрос был о составе конкурса переносите. Да, пожалуйста. свой проект, и, это, и сегодня так и развивается, он стал уже Сегодня хорошая новость прошла, что, сайте, и что условия, mm -hmm. их, их условия у нас должно быть 30% софинансировано с российской стороны. А в Архангельской у нас 7 участников и принципиально годовое участие, проект трехлетний, порядка 300-400 тысяч рублей. Если мы напишем граф, как мы должны показать, то есть это же не наш проект, а варенц-секретариат, а вот это софинансирование. Но они как партнеры пойдут у вас? Они как партнеры, а мы заявители да. по своей старому да. проекту. Но от них тоже какое-то подтверждение нужно, что, что это та сумма, которая... Ну, мы партнерами, мы угу. являемся угу. этого проекта. Угу. То есть там вписан наш проект «Школьная ферма». И единственное, что проект будет называться «Семейная ферма Арктик» и у ну, сокращенного названия, значит, без артеста, значит, э, мы тогда подаем заявку на софинансирование максимально на 100 тысяч, а остальное уже сколько ни хватит, будем на да, да, Уважаемые коллеги, это частный вопрос здесь по конкретному проекту. Вы просто, да, их указываете в качестве партнеров, но прилагаете документ, который подтверждает софинансирование с их стороны для нас. Вот так, ну, Каким образом администрация может стать партнером? Администрация каким образом может стать партнером? Ну, предоставление помещений тех же, указания содействия там изготовление каких-то информационных материалов. И они тоже должны дать письмо. Да, да. да. да, Некоторые да, просто, да. У некоторых администраций же есть свои тоже э, конкурсы грантов. Можно один и тот же проект э, частично софинансировать за счет муниципальной программы, частично за счет областной. Это тоже возможно. Вот и еще там сейчас я покажу пару слов, это еще было. Угу. Да, Сначала это включить. Да. да нет. Интернет. Вот, уважаемые коллеги, просто хочу обратить внимание, что в положении внимательно читайте объявление, внимательно читайте положение конкурса. Там четко обозначены критерии. Вот еще о чем надо сказать, что впервые у нас в условиях этого конкурса обозначено, что приоритет у нас идет э, проектам, которые предусматривают оказание социальных услуг. И э, не менее 30% по итогам конкурса будет именно на это направление выдано э, субсидии. Это о чем говорит? Это не говорит о том, что каждый проект должен содержать социальные услуги, если у вас другое направление. Просто говорит о том, что проекты, которые оказывают социальные услуги, они будут э, иметь э, дополнительный балл, ну, то есть предпочтение и, и будут иметь, но в данном случае только 30%. Вот. Э, а что такое социальные услуги? Это, в общем-то, широкое довольно-таки понятие. Вот. Я думаю, что все... Понимает, я уже сейчас не буду никого И вот, критерии, это пункт 26, по-моему, в положении, здесь четко все прописано. И в том числе социальные услуги вписаны в один из пунктов. Вот, например. Вот. Ну, у нас, если честно, и по итогам прошлых конкурсов примерно та же пропорция была. А okay. где? Вот. То есть, в принципе, та же пропорция у нас была и раньше соблюдалась. Потому что на осеннем конкурсе эту пропорцию нам надо будет сделать 50%. Это требования федерации. Они нам дают средства. Вот И это виды расходов, на которые можно расходовать средства в рамках субсидии и красным цветом, на которые запрещается. Более внимательно можно посмотреть 38-й пункт положения. Там все очень четко и подробно написано. Вот. Еще раз говорю, что адрес в 49, кабинет 114 до 6 апреля. Желательно, не совсем 6. Если у кого-то конкретные предметные вопросы или, или глобальные без разницы остались, пожалуйста, звоните, вот телефоны указаны. Адрес электронной почты указан. Ну, вот это вот длинный, такой не очень понятный, оранжевый. Это тот адрес, где расположена вся документация. Но ну, легче пойти тем путем, который я вам показывала вначале. Да? Вот. Поэтому спасибо. Если у кого вопросы, звоните. Но я хочу сказать, что консультации 6 числа апреля уже производиться не будут. Максимум 3 в пятницу. Спасибо, до свидания. Лисецкая, приветствуется ли приложение к документам презентации по проекту? То есть вы можете любые документы прикладывать, в том числе презентации, фотоматериалы или какие-то грамоты, но имейте в виду, что мы их возвращать не будем. Они остаются уже на хранении в министерстве.